У меня в Новосибирске, в Академгородке, на берегу Аби, есть дачный участок. Он вот так вытянут в длину 50 метров, а в ширину 10, 5 соток. Рядом соседи у меня. И напротив соседи. У нас в эту сторону дорога, а там в ту сторону. Вот это мой участок. И прямо на границе двух участков мой сосед, летчик Виктор, построил двухэтажный особняк. Ну, терем теремок на заклетение, с любовью, три года сам делал, все, как говорится, путем. И вот этот сосед-летчик меня интересовал с профессиональной точки зрения тем, что я его ни разу не видел на участке без сигареты в зубах. Вообще ни разу не видел. Он топором машет, у него сигарета. Он землю копает, у него сигарета. Я говорю, слушай, а как ты в самолете-то летаешь? В самолете-то курить не положено? Он говорит, ты знаешь, захожу в самолет, желание курить пропадает напрочь. Четыре часа летим, даже не вспоминаю. А вот на свежий воздух выхожу, как сумасшедший, одно от одной прикуриваю. Но я его лет на пять постарше, ну, надо и поумнее. Я все ему говорил, ну что ты, Виктор, куришь, пьешь, а он регулярно с друзьями там расслаблялся в этом теремочке. Детям своим дурной пример показываешь, а он все ощучивался, ага. Тебя послушаешь, так да последней радости, себя в жизни лишишь. И тут, летная Россия назад, в середине августа, я приезжаю к себе на дачу, дохожу до середины, смотрю, у меня малина, листья, наоборот, вывернулись и попелели. Ну, как будто бороз ударил. Я голову-то поднимаю, а этого теремочка нет вообще. Подхожу ближе, точно, вот так шесть участков, почти до половины все выгорели. У нас сосед ночует... Я ему кричу, я говорю, слушай, они знают, что у них тача сгорела ночью? Он говорит, ты пойди посмотри, он там сам посреди этой тачи лежит. Я подхожу ближе, прям посреди фундамента обгорелый череп, ребра, ноги вообще до тла сгорели. По зубам определили, да, это он. Накануне с друзьями расслаблялся, видать расслабился очень здорово. Ночью закурил, загорелся, с пьяну не понял, куда выпрыгивать, и на сорок первом году жизни. Всех радостей себя взял и лишил. Двое детей сирот осталось, жена так и продала этот участок, даже ни разу после этого и не приехала. Я думаю, что каждый из вас, наверное, ни одну и не две вот таких душераздирающих историй про алкоголь и табак знает и тоже может рассказать. Но всякий раз, когда я слышу такие истории, передо мной встает не мой вопрос. Но ну, почему же люди пьют? Ну вот почему люди пьют, все же знают, что это плохо. Все же знают, что этот добром не кончится, может трагедией, смертью, тюрьмой обернуться. А тем не менее, куда ни возьмись, ведь все люди пьют, а многие и курят. Почему? И второй вопрос, который вытекает из первого. А вот виноваты ли люди в том, что они курят, пьют, передают, сквернословят, хулиганят, воруют, очки носят, вообще имеют вредные привычки? Вот люди в этом виноваты или нет? У нас в обществе однозначное мнение. Да, виноваты, конечно, виноваты. Он пьет, пить не умеет. Умел бы пить, наверное, бы не сгорел, правда? Так вот, наш замечательный ученый-соотечественник Геннадий Андреевич Шичков разобрал все дурные привычки, которые мучают современного человека и пришел к совершенно парадоксальному выводу о том, что, оказывается, люди не виноваты в том, что они курят, пьют, переедают, сквернословят, носят очки, Имеют вообще другие вредные привычки Их так запрограммировали. Оказывается, эти люди являются рабами ложных программ Записанных у них на уровне подсознания Вот эти-то программы время от времени выходят наружу И заставляют людей совершать подчас вот такие вот чудовищные поступки Запишите все Люди не виноваты в том, что они курят, пьют. Переедают, сквернословят, носят очки, имеют другие вредные привычки. Поставьте тире и напишите. Их так запрограммировали. Так что же это за такие программы, которые приносят столько человеку горя и слез? Как они туда к нам в голову попадают? Как они там живут и развиваются? И можно ли, и если можно, то как человеку помочь от этих программ избавиться? Вот эту задачу решал известный психофизиолог Геннадий Андреевич Шичко. Он был ученик и последователь академика Ивана Петровича Павлова. Павлов, как вы помните, со школы, автор теории условных и безусловных рефлексов как основу взаимодействия живых организмов со средой. Так вот Шичко, как талантливый ученик, развил эту теорию довел ее до совершенства и предложил метод, который во всем мире сейчас так и называется, метод Шичко, согласно которого любой человек, быстро, легко и безболезненно, может избавить себя от любого вредного приобретенного условного рефлекса, который в народе называется «вредной привычкой». Геннадий Андреевич Шичко открыл социально-психологическую сопрограммированность поведения всех людей. Что это такое? Но вот нам с вами кажется, что мы люди свободные. Вот что хотим, то и делаем, как хотим, так и живем. Это очень и очень далеко от истины. У каждого человека в сознании, и что хуже всего в подсознании, мы это разумом даже и не контролируем, сописаны сотни различных программ и стереотипов поведения. И человек, всякий раз попадая в ту или иную конкретную ситуацию, не думая, включает нужную программу, ну вот как кассету в магнитофон вставляет, и эта программа управляет всеми его действиями. Ну, например, вы проснулись утром, щелк и включили программу утра. умываетесь, одеваетесь, собираетесь, идете на работу, абсолютно не думаете, что и зачем вы делаете. И придя в ванную комнату, взяв кусок мыла, вы же каждый раз с любопытством не разглядываете и не думаете, с какой стороны его кусать, правда? Раз сработала программа, намылили, умылись, побежались дальше. Пришли на работу, щелк и включили производственную программу. Вы специалист, вы знаете все, что надо делать, как надо делать. Вы начинаете на работе работать, даже не думая, у вас работает программа. Но эта программа положительная. А, к сожалению, есть и программы отрицательные, которые человеку мешают жить, разрушают его и здоровье, и зрение. Одна из таких программ ⁇ это программа алкогольная. Вот записана у человека в голове программа. Вот тут праздник подойдет, тут хоть штаны продай, но бутылку купи и выпей. И человек на последние деньги покупает эту бутылку, пьет эту бутылку, дуреет с нее, нехорошие поступки совершает. На утро многие болеют от этого алкоголя. И тем не менее, программа его каждый раз накануне праздника гонит за этой самой бутылкой. У некоторых людей в голове записана мощнейшая программа на ядовитого табачного дыма. И время от времени ничего ему не надо, вот только бы насосаться этого ядовитого дыма. Хотя все знают, что этот дым ядовитый, от него заболеешь, на 15 лет раньше умрешь, и тем не менее, все равно программа заставляет бежать его и засать этот ядовитый дым. Вот это открыл Геннадий Андреевич Шичко. Он очень подробно разобрал, как наши дети программируются на употребление алкоголя и табака. У нас в стране неизвестно ни одного случая, чтобы ребенок родился в роддоме с сигаретой в зубах или с бутылкой портвейна под мышкой. Но ну, ни в одном роддоме такой феномен не зафиксирован. Все дети рождаются идеальными трезвенниками. Но как же так получается? Вот он родился небесный ангелочек, а через 15-20 лет... Из него вырастает дядя или тетя, который уже и курит, и пьет, и еще бог знает, чем занимается, чем заниматься-то совсем и не надо. Вот как это происходит? Давайте посмотрим. Ребенок родился. В момент рождения ни одного условного рефлекса у него в голове нет, только рефлексы безусловные, а именно дышать, сосать, хватать, кричать, двигаться. Но с первых секунд жизни ребенок всеми органами чувств жадно впитывает окружающий мир. И этот мир формирует его отношение к этому миру, вот те самые социально-психологические программы. И если бы нашим детям никто никогда в жизни ничего про алкоголь-дабак не рассказал и не показал, они бы у нас лет до 150 доживали, так бы все здоровенькие и умирали. Но в том-то и дело, что расскажут и покажут, и расскажут и покажут, очень и очень быстро». Вот ребенку полгода, первый юбилей, а папа мама рады, на зубок, костей, ротнюк, бутылки на стол, песни поют, пляшут, пьют, а ребенок сидит в колясочке. Он ходить не умеет, говорить не умеет, но он все прекрасно понимает. Он понимает, что песни поют и пляшут, вот с этих бутылок на столе, это да он понимает. Каждый же день папа с мамой не поют, не пляшут. А тут по третьему стакану залили, да такое началось. Эх, он думает, как же я ходить-то не умею. Я бы стакан другой заложил, тоже бы поприсал. Пошла в подсознании информация положительная относительно красивых бутылок на столе. Дальше больше. Пришел к отцу сосед, дядя Коля. Нога на ногу, папиросы в зубы, сидят, им в потолок пускают и умный разговор ведут. Ребенок не понимает, о чем говорят, но понимает, что умные. Но она потому думает и умные, что ты им сосуд. Вырастут тоже будут им сосать. Пошла информация в подсознание положительная, относительно табака. А где-то около года в из наших детей вторгается одно из самых страшных зол современности – это телевизор. Я вам не буду рассказывать, что наши дети вообще видят по телевизору. Это вы и без меня знаете я вам проанализирую 3-4 самых популярных детских мультфильма. Вот мультики, чему наших детей учат. Причем не американские, а наши, отечественные. Но самый первый детский мультфильм — это «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Если вы ребенка сводите в, крок... в зоопарк и покажете ему там крокодила, ничего, кроме омерзения, у ребенка с нормальной психикой крокодил вызывать не должен. Вот такое двухметровое полено с вот такими зубами — да он человека сожрет, глазом не моркнет. Но стоило этому омерзительному крокодилу всего-то ничего, засунуть в рот трубочку с табаком. И он стал таким добрым, таким милым крокодилом Гены. Но ребенок этого не понимает, вернее он понимает. Тот в зоопарке не курит, тот плохой, а этот курит, этот хороший. пошла положительная ассоциация относительно табака в подсознание. «Ну, погоди, сериал». На протяжении всех серий волк папиросу из зубов не вытаскивает. Вот обратите внимание. Ну зачем бы это в детском сериале, если бы это не был заказ табачных компаний? Трое из простоквашина. Помните, государственную премию получил сериал. Дядя Федор, мальчик 6 лет, с котом-собакой пошли в деревню жить. Долго думали, давать ему папиросу из зубы? Не давать, решили не давать. Но у дяди Федора мама злая, мама не курит. А папа добрый, и папа у него там курит. Опять идет, тапак и положительное качество ребенку внушают. Алкоголь, пожалуйста. Смотрю фильм про болинного героя Буслаева. И набирает Буслаев дружину врагов воевать. Кого раньше брали в дружину? Сильных, ловких, смелых, кто с оружием умеет обращаться. Да ну что вы, ерунда какая. В мультфильме детям все показано. Выкатывает Буслаев бочку с водкой и тазиком черпает пень. «Тазик водки выпил, дружину, не выпил, пошел вон, то есть он алкоголиков себе в дружину-то набирал, но дети да это все за чистую монету воспринимают. И вот в три года первый раз наша дядятя в очередном застолье вылезла из-под стола и тоже потянулась за стаканом, а ему по руке цэц, мал еще, вот подрастешь, тогда и будешь пить и курить, эх, он, думает, сплоховал». Но ничего, годик-два, как подрасту, так как запью, закурю, стану взрослым самостоятельным человеком. У ребенка в подсознании уходит мощнейшая информация. Без алкоголя, табака, жизнь и жизнь. Это признак взрослости, полноценности. И он начинает стремиться к этому. А в пять лет первый раз все пьяные по углам расползлись, он этот стакан взял со стола, хлоп туда, а оно хлоп, и все назад. Но это же яд. Да что ты будешь делать? Он этот окурок подобрал, затянулся, а вместо радости, счастья, кашель, слезы, рвота, да что ты будешь делать? Папа с мамой сосуд хоть бы заливают, ничего, а он разве не такой? И ребенок начинает недоумевать и начинает ломать внутри себя защитные биологические барьеры против этих ядов, алкоголя и табака. Ломает, переламывает, и вот он уже герой. Сигарету созет, его не рвет. «Алкоголь принимает, его не тошнит, а потом он попадает в плен к этим наркотикам. Эти алкоголь и табак — это наркотики, они берут в плен душу, тело, терзают и в самом рассвете сил на тот свет человека отправляют. Ну, возьмите Высоцкого, в 42 года и нет человека». Вот такую картину нарисовал Геннадий Андреевич Шичко. «Вы скажете, картина очень простая и примитивная, я согласен, но вот вам маленький пример». Рядом с моим домом детский сад. У меня туда младшая дочка ходила. Как только я понял, как формируются у детей программные установки на дурное, я тут же пошел в детский сад, в старшую группу шестилеток. «Здрасте, здрасте, как живете?» «Да хорошо живем». Я говорю, «А что у вас дети играют?» «О, у нас утверждена программа с печатью». Я говорю, «Нет». «Меня интересует, в праздник у вас дети играют?» «Ну что, Владимир Кириллович, праздник — это любимая детская игра». «После каждого праздника дети у нас играют именно в праздник». Я говорю, ну вот вчера праздника не было, а давайте они проснутся, устроим им круг в праздник. Я как психолог хочу посмотреть, как дети играют в праздник. Да ради Бога! Дети проснулись, воспитаются в ладошке, похлопала, «Детки, а сегодня мы играем в праздник! Праздник! Ура!» Мы, взрослые, стоим в стороне, все дети тут же моментально приосанились, Тут же заставили стульчик стволы, вокруг расставили стульчики, расставили кубики в виде стаканов, расставили кегли в виде бутылок. У них там мячики, шарики, апельсиновый закусь, там ада, у них объявился. Открывай, наливай, тосты поднимай. До да, тосты-то поднимают, я заслушался, за прекрасных дам, за вечную любовь, за успехи на производстве, чокаются, пьют, кто крякает, кто морщится, кто... Рукав лихорадочно занюхивает. После третьего стакана мальчишки встали, начали изображать из себя пьяных. Начали друг на друга задираться, опиты какие-то старые вспоминать. Начали вдруг в открытую матом материться. Воспи воспитательца хотела прекратить это безобразие, а я ее придержал, но дальше... Ну чем же праздник-то, чем-то же закончится должен. Ну а дальше, естественно, вмешались девчонки. Начали забияк растаскивать, на себя их верхом грузить, носить их, на диван и кровати укладывать, уговаривать, успокаивать. Но праздник — натуральнейший праздник. Вот вы представляете, у этих шестилетних детей в голове уже записана мощнейшая программа, что такое праздник. Праздник — это обычный день, когда на работу ходить не надо, когда накрывает большой и вкусный стол. На этот стол в красивых бутылках ставится вот это самое дурево, Человека-то дуриво в себя заливает, дуреет, а там что хочешь вытворять. Теперь все с рук сойдет. Сегодня праздник. Я пошел к трехлеткам, старшую ядерную группу. Здрасте, здрасте, в праздник играете? Нет, у нас такого нет. Я им рассказал об этом программировании на дурное. В один голос нянечка и воспитатель. Владимир Георгиевич, у нас-то еще хуже. Шестилеткам что-то же можно объяснить. Нашим трехлеткам же ничего не объяснишь. Нам советная станция категорически запретила выводить ясенников за территорию детского сада. Почему? Да потому что дети всех до единого курящих родителей первое, что делают, когда выведем. самый заплеванный окурок где-то бур не хватанет, идет, сосет и отобрать не может. Но почему нельзя-то? Папе и маме можно, ему-то почему нельзя. Так вот, уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, я хочу вас уверить. Вот эти трех трехшестилетние дети с вот такими уже записанными программами в голове, как только у них появится первая реальная возможность заменить кекли на бутылки с пивом, как только они научатся раскуривать эту наркотическую вонючую палочку с ядовитым табачным дымом, начнут они у вас пить, начнут они у вас курить, и покатятся они у вас туда, куда ни один, наверное, папа-мама не хочет, чтобы его дети укатились». В 92 году по требованию Международного валютного фонда Ельцин и Гайдар конвертировали рубль. До 92 -го года у нас в стране не было проблемы наркомании вообще. Не было такой проблемы, и как сейчас выясняется, по одной очень простой причине. В Советском Союзе невозможно было поменять рубли на доллары. И для мировой наркомафии Советский Союз был большим белым пятном. Какой смысл суда через укрепленные границы было вести этот героин, распространять, собирать рубли, а что с рублями дальше делать? Как только на всех углах открыли обменные пункты, в этот же день на нашу страну как волки набросилась мировая наркомафия. Она организовала дополнительное производство, распространение, сбыт, рекламу. И только в прошлом году, по данным Госдумы, около 13 миллиардов долларов вывезла эта наркомафия из нашей страны чистой прибыли. Да за эти 13 миллиардов она любого нашего ребенка убьет, не задумываясь, любого убьет, посадив его на, углу, на иглу. Как уберечь своих детей от той страшной участи, которая им уже уготована? Вот как у своих собственных детей разрушить в подсознании вот эти вот программы на алкоголь, на тапак, на смерть, которые, кстати, мы же им туда и записали, вы же не зря улыбались, я же про вас, про ваших детей рассказывал. Как вот у них эти программы разрушить? Ни медицина, ни педагогика даже задачи себе такой не ставят. Единственная наука, которая дает ясный, грамотный и точный ответ, вот что надо сделать с детьми, чтобы разрушить вот эти ложные программы. Это метод Геннадия Андреевича Шичко, который мы будем изучать и активно использовать на наших занятиях в том числе для того, чтобы резко ускорить процесс восстановления нашего здоровья и нашего зрения. Запишите заголовок. Лестница Шичко. Это лестница дурных привычек, дурных наклонностей человека. Она рисует шесть ступенек, это шесть кирпичиков, один относительно другого сдвинут, и в каждый кирпичик мы запишем по одному слову. Первая ступенька запишите все: «Программа». Дайте рядом с носочку и напишите: в нас, закладывается извне. Программа в нас закладывается извне. Но кем закладывается? В первую очередь родителями, окружение, средства массовой информации, улица, школа. Я хочу особо подчеркнуть, если у человека в голове нет программы на дурное, он, в принципе, на это дурное не способен вообще. Вот кто-нибудь из вас пришел заодно избавиться от злоупотребления перекисшим соком папайи? Есть кто-нибудь злоупотребляет? Нет? Зря улыбаетесь. В Индонезии это национальная катастрофа. У них каждый второй злоупотребляет и режутся, и вешаются, и друг друга режут. Но у них круглые сутки эту перекисшую папаю на всех углах продают, Круглые сутки по телевизору рекламируют. Мы об этом ничего не знаем. Я еще не встречал ни одного человека в нашей стране, который бы страдал от злоупотребления перикищей папайи. Особенно зловещую роль в программировании наших детей на Дурное играют электронные средства массовой информации и особенно телевидения. Я вам больше, соратники, скажу. 20 лет назад под предлогом так называемой «демократизации» Наши центральные каналы телевидения и очень многие местные каналы захватили страшнейшие люди, сатанисты. Страшнейшие люди захватили наш телевизор. И сейчас эти люди с экранов телевизоров в подсознание наших детей закладывают программы жестокости, насилия, убийства, самоубийства. И вот эта работа, которая уже идет 20 лет, она дает свои страшные ядовитые всходы когда в армии солдатики, не думая, своего же товарища с автомата пуляют. Жизнь-то человеческой копейки уж стоить не стала. У нас в Академгородке четыре года назад был тикий случай. Два подростка, 14-15 лет, издевались и зверски убили свою одноклассницу в ее собственной квартире. И потом они долго не могли следователям объяснить, что и зачем они делали. Вылезла эта программа дьявольская, совершила свое дело и назад туда спряталась. Вторая ступенька запишите. Приобщение. Приобщение. Дайте сносочку и напишите. Очень болезненное. Приобщение. Очень болезненное. Вот у человека в голове сформирована программа надурная. Но надо первый раз это дурное воплотить в жизнь, приобщиться к этому. А это очень и очень непросто. Трудно первый раз употребить алкоголь. Вспомните, стопроцентный симптом отравления организма. Тошнота, рвота, головная боль, слабость, трясутся руки, ноги. Вспомните первый раз, когда употребляли алкоголь. Невозможно с первого раза начать курить в затяжку, разрывает легкие, кашель, слезы и так далее. Давайте еще какие-нибудь разберем дурные привычки. Вот ребенку заложили программу хулиганства. Иди, слабого и этим самоутверждайся. Программу заложили. Но ты вот пойди первый раз ударь живого человека в лицо. Пойди ударь. Ведь это надо в душе через заповедь позже переступить. Не убей. Ведь ты же можешь ударить, можешь ведь убить человека. Это же страшно. Ребенку заложили в семье программу воровства. Иди воруй, будешь жить вот так. Программу заложили. Но ты пойди первый раз, укради чужое. Ведь это опять надо в душе через заповедь Божию переступить. Не укради. Но если человек приобщился, дальше он уже катится как по маслу. Третья ступенька называется «Привычка». Дайте сносочку и напишите. «В праздник по случаю реализует программу». «Привычка». Это когда в праздник по случаю реализует программу. Многих людей спрашивают, так вы пьете? Мне не что, вы здесь? Ну так, на Новый год в компании все понятно. Есть дурная привычка употреблять алкоголь, но только в Новый год, только в компании. Это третья ступенька, это привычка. Очень многих женщин молодых спрашивают, так вы курите? Мне не что, ну, иногда с подружкой балуюсь, все понятно. Есть дурная привычка сосать ядовитый табачный дым, но только с подружкой, только в определенных условиях. Это третья ступенька привычка. Я заметил, многие люди по проблеме переедания сидят на третьей ступеньке. Так человек ест нормально. А в праздник надо так налопаться, что глаза давит и плохо, и больно. А вот сидит в голове программа, что в праздник надо объедаться. Человек объедается, да... Есть проблема переедания, сидит на третьей ступеньке привычка. Четвертая ступенька называется потребность. Потребность. Дайте сносочку и напишите. Дурное берет в плен. Дурное берет в плен. Ну, по части алкогольного табака формируется зависимость. Человеку уже надо, ему уже без этого плохо, его уже без этого ломает. Давайте еще какие-нибудь дурные привычки разберем. Вот я в детстве держал кроликов, и соседский мальчик тоже держал кроликов. Я к нему пришел как-то в сарай, и смотрю в углу сарая горка красивых, блестящих, никелированных гаек. Я подошел, поковырял, я говорю, слушай, а что это за гайки? Да отец с химкомбината таскает. А отцу они зачем? Да отцу они незачем, у него больше украсть нечего». То есть у человека в голове программа, с работы надо что-то утащить. Вот он эту гайку бесполезную в карман сунул, он идет домой, психологически удовлетворенный. Он несет что-то с работы, он программу выполнил. Рядом с нами жила одна соседка, которая вела себя очень странным образом. Она утром садилась в переполненный автобус и в автобусе начинала. Одного пихонет, второго, «Ау, ау Как говорится, пол автобуса на уши поставит, через две остановки выходит и пешком идет домой. Все соседи недоумевали и спрашивали, ты зачем это делаешь? Она отвечала так. «Если я с утра с кем-нибудь не полаюсь, я вся прыщами могу и зайти». И она абсолютно точно знала, если она с утра эту дурную энергию на кого-то не спросит, у ней будет очень серьезное расстройство со здоровьем, потому что по вредной привычке раздражительность она сидела на четвертой ступеньке, потребность раздражаться потребность скидывать на людей свои проблемы пятая ступенька запишите установка установка дайте сносочку и напишите живет чтобы есть работает чтобы пить живет чтобы есть работает чтобы пить Фактически это последняя ступенька, лестницы с когда у человека смысл жизни сводится к удовлетворению своей пагубной страсти. Вот я вел общеоздоровительные курсы, и я заметил, иногда на курсы приходят пожилые люди, у которых все разговоры, мысли, чувства, вопросы только об одном – вокруг желудочно-кишечного тракта, где купил, почем, как приготовилось, как съелось, как в туалет сходилось – и такое ощущение, что человек в жизни поставил цель, но ну, еще тонны-полторы продуктов через себя пропустить и помирать можно. Ведь мы же с вами едим для того, чтобы жить, правда? А есть люди, которые начинают жить для того, чтобы есть. Очень много ко мне приходят людей с алкогольной проблемой, и своей рукой пишет в анкете, я работаю, чтобы заработать деньги на пиво, вино и водку. Можно было бы пить не работая, он бы пил не работая, Десять раз быстрее себя на тот свет отправил. Ну и последняя ступенька. Скосите аккуратно уголочки, проведите прямую и поставьте большой православный крест. Это могила. Дальше уже никакой дороги нет. Это могила. И вот когда Шичко нарисовал эту свою знаменитую лестницу, перед ним встал вопрос — Десятки миллионов наших соотечественников катятся по этой лестнице к своей гибели. Это не один человек, это десятки миллионов. Но хоть кто-то им помогает не улететь на эту шестую ступеньку. И он выяснил, что у нас в стране есть наркологи. И вот между программой и приобщением проведите кривую линию и напишите. Наркологи вот тут сидят. Они сидят как раз между программой и приобщением. У наркологов очень простая работа. Человек, который уже одной ногой в могиле, надо его любым способом отлучить от алкоголя, любым способом, ну, скажем, посадить в тюрьму, точно. Вы представляете, 100% алкоголиков, совершивших преступления, их садят в тюрьму, 100% из них в тюрьме выздоравливают. Все 100% выздоравливают. Нет алкоголя, и все, и вся болезнь у них закончилась. Пять лет сидят, выходят оттуда намного здоровее, чем когда они в эту тюрьму попали. Или, скажем, человеку зашить ампулу и сказать «выпьешь, умрешь». Страх человека держит, умирать никто не хочет. Но программу ведь у своих пациентов врачи-наркологи не разрушают в голове, правда? Более того, почти все врачи-наркологи, каких я знаю, сами курят, пьют и ко мне на курсы от алкоголизма приходят избавляться. А программа-то у человека песится. Вот Марина Влади в своей книге «Воспоминания о Высоцком» «Владимир или прерванный полет» она описывает такой эпизод. Дважды Высоцкий во Франции зашивал себе под кожу противоалкогольный препарат. И дважды в Москве он доходил до такого состояния, вилкой на кухне выковыривал этот препарат и уходил в очередной запой. Вот как песится программа. Это не шуточки. И когда Шичков все это понял, он встал и сказал, «Люди, сколько можно друг над другом издеваться? Вся проблема всего дурного заключена вот в этих дурных программах в головах людей. И надо помочь человеку разрушить эту ложную программу, а вместо нее записать новую, правильную программу. И тогда на какой бы он ступеньки ни был, он будет свободен от этой проблемы, как мы с вами свободны от злоупотребления перекисшей папайей». Так вот, мы с вами в течение этой недели как раз и будем заниматься тем, что будем у себя в голове разыскивать различные ложные программы и программки. Дома вы и сами будете по очень простой схеме разрушать, сами работать и записывать вместо них новые правильные программы.